Итак, прошел уже примерно год с того дня, как я выложил свой первый ностальгический обзор. Да, его посмотрело не так много человек, но если вы вдруг его пропустили, советую ознакомиться. Я же все это время анализировал проделанную работу. Будь то работа над текстом, монтаж, озвучка и тому подобное. Может быть, с этим роликом я исправлю то, что было сделано в том видео плохо. А может быть, я не сделаю ничего. Мне самому об этом пока что ничего не известно. Однако, вы же смотрите это видео а значит, я не поленился и сделал его. И знаете, с моей стороны было бы немного нечестно упустить еще одну игру про Человека-паука, которую также считаю довольно спорной, а некоторые умудряются ее очернять похлеще, чем того же Паука 2004 года для ПК. Эту игру, кстати, я тоже в свое время проходил довольно часто, потому что выбора между играми в то время у меня особо и не было. И эта же игра имеет проблемы, из-за которой нормальный человек... Который в наше время уже присытился чем-то более-менее играбельным и попросту не скучным, Не стал бы даже трогать эту игру И скорее всего даже ничего бы о ней не знал Но, тем не менее, она существует И сегодня эта игра станет гостей моей передачи С вами Реквием былому. меня зовут Хэмилтон И это обзор на игру Spider-Man Friend or Foe Итак, давайте разбираться почему-то игра получила в итоге отношение к себе как к игре, которая оценивается обычно на 6 или 6,5 из 10. Что сделала или наоборот не сделала игру такой, чтобы перепроходить ее или попросту в нее играть было бы интересно. Давайте вернемся на мгновение воображаемый осень 2007 года. Знающие или попросту умеющие в интернет люди знают о миметичности этого времени, поэтому распинаться на эту тему и шутить о сгоревшем сентябре и тому подобном я не буду. Однако я бы дал этому году характеристику год сиквелов. В кино показывали ленты типа «Пираты Карибского моря на краю света», «Шрек 3», «Крепкий орешек 4», «Вторую часть Фантастической четверки», Фильм «28 недель спустя», «Гарри Поттер и Орден Феникса» и много других сиквелов, триквелов, квадриквелов и прочих хиквелов как в кино, так и в игровой индустрии. И конечно же, выходит третья часть похождений Паутина Голового от Сэма Рэйми, по которой в мае того же года вышла одноименная игра, о которой мы как-нибудь еще поговорим. Возможно, что снова через год. И хитрецы из Activision, которые выступали издателем «Третьего Паука», а также «Второго», о чем я забыл упомянуть в обзоре на второго паука, решили подзаработать еще немного денег на популярном персонаже. Как это сделать? Ну, замутить игру, в которой они объединили бы все три фильма от Рейми. добавили бы пару-тройку новых персонажей, которые, по идее, могли бы появиться в квадрик или от того же Рейми. и... В итоге, 2 октября 2007 года вышла игра Spider-Man Friend or Fall, в переводе на старославянский Человек-паук, друг или враг. экшн венчура представленная кооперативным битым апом. Разработкой занимались студии Binox Interactive и Next Level Games. А в итоге игра вышла на 6 игровых платформ. ПК, PlayStation 2, PlayStation Portable, Nintendo DS, Wii и Xbox 360. Проект в какой-то мере был амбициозным, потому что здесь задействовались персонажи всех фильмов трилогии. Несмотря на смерть каждого, кроме главного героя. И можно было поиграть как за паучка, так и за какого-нибудь зеленого гоблина или венома. Тем более эта игра была как для одиночного, так и для совместного прохождения. А это априори успех, потому что ничто не делает игру веселее, чем кооперативное прохождение. Однако игра хоть и получила оценку выше среднего, что в принципе значило играбельность без кринжа, но не вызвала должного ажиотажа и любви к себе. А потому они немногие знают. Начинается же игра с того, как паука, мир настоящего на крыше и наслаждавшимся видами ночного Нью-Йорка, атакует что-то вроде зловещей шестерки местного разлива, в которую вошли зеленый гоблин, Октопус, Веном и Песочный Человек. Немного позже к месту событий подлетает Гарри Осборн, который новый гоблин. И дабы увеличить шансы на победу, Паук объединяется с Гарри, стильно раскидывает своих противников э, на крыше и приземляется на эту же крышу, чтобы передохнуть. Вдруг неожиданно для всех на крыше начинают прибывать непонятного вида существа, смахивающие на Венома, что Паук умело и в своем стиле подмечает. The... Знатно офигев, паук не успевает опомниться, как всех вокруг уже сфоровали, и казалось бы, подать аперитив. Сейчас паучка будут кушать, но тут, будто орлы во властелине колец, на помощь пауку прилетает вертоносец щита и забирает его на борт. Внутри паука встречает Ник Фьюри и вводит его, а вместе с ним и нас, игроков, в курс дела. На Землю, оказывается, упало пять метеоритов с необычными формами жизни, заключенными в их осколках. Сами существа являются чем-то вроде осязаемой голограммы, а потому именуются фантомами. И так как эти метеориты и их содержимое похоже на то, как попал на Землю в свое время Веном, то фантомы задействуют его визуальный образ. Короче говоря, фантомы это симбиоты, которые в отличие от того же Венома еще заключены внутри осколков и их физическую оболочку формирует какая-то технология. Но так или иначе, а захватили фантомы злодеев и союзников паука не просто так. Каждому из захваченных ими злодеев была дана одна цель – охранять осколки фантомов в пяти частях света, на которые упали метеориты. А нам, в лице Человека-паука и его союзников, будь то его коллега-супергерой или старый враг, нужно найти эти осколки и доставить их на вертоносец щита для дальнейшего изучения. И на этом завязкой сюжета я закончу, потому что этого в целом достаточно для понимания происходящего. А мы, по старой традиции, после долгого предисловия переходим к разбору геймплейных элементов. Собственно, игровой процесс заключается как раз в гулянии по разным частям планеты и раздаче тумаков фантомам. Ждать какого-то откровения от здешних драк не стоит, так как они в большинстве своем примитивны. Но, как по мне, это идет игре в плюс, хотя бы потому, что при довольно простом управлении персонажем, сложные комбинации приемов, как в каком-нибудь словном Дрил край, заставляли бы игрока испытывать дискомфорт от драк. Здесь же все довольно просто и понятно, от чего, как по мне, бегать по локациям и бить морды врагам не надоедает. Боевая система состоит из обычных ударов, из которых можно составлять нехитрые комбинации, и захвата противников, при которых также можно проворачивать комбинации. Например... Если во время захвата нажать на прыжок, персонажем, которым вы управляете, будет произведен прием, при котором противник будет поднят в воздух и брошен на землю. Если при захвате нажать кнопку захвата еще раз, то противник будет выкинут в толпу врагов или за пределы локации и так далее. Кроме того, Человек-паук может, как ни странно, пользоваться паутиной их трех видов о которой мы поговорим немного позже, а его союзники могут пользоваться особыми приемами, которые открываются в магазине во время прокачки, и выглядят они по-своему стильно и убийственно, что добавляет динамичности к геймплею. Еще в драках персонажа можно пользоваться различными усилителями, такими как увеличенный урон или неуязвимость, действующие по несколько секунд и имеющихся в инвентаре по три штуки. Также во время драк вашим героем будет накапливаться шкала комбо, которая, по сути... Ни на что не влияет, кроме набора очков и сбрасывается, если персонажа убивают во время очередной стычки. Сами же стычки будут проходить на пяти игровых локациях с четырьмя главами в каждой. Это японский город Токио, остров Тангароа, египетский Каир, родина вся вампиров и прочих урдалаков Трансильвания и Непал. Каждая из локаций представляет собой стандартный битмап уровень в трехмерной проекции, в котором нам предстоит отбиваться от фантомов и получать с них местную валюту в виде желтых сфер, которые также можно выбивать с лежащих на земле ящичков, щедро разбросанных по всем локациям. Также из ящичков вам будут выпадать и красные сферы, при поглощении которых подконтрольный персонаж будет восстанавливать здоровье. Еще один способ восстановить здоровье, кстати, это аптечка, покупаемая в магазине за 15 желтых сфер в размере до 5 штук. Но это так, к слову. Что до локаций то они в большинстве своем линейные представляют собой путешествие из точки А в точку Б, с попутными драчками, впрочем, как и в любом другом битэмапе. Однако на уровнях также можно найти различные секретные комнаты с ящичками, служащими как дополнительный способ фарма валюты, и закрытые секции, для которых нужны специальные ключи-модули. Открывая эти секции, мы сначала отбиваемся от новой порции мобов, а затем открываем новую карту для версус-режима, о которой мы поговорим чуть-чуть позже. По окончанию каждого уровня идет подсчет общей суммы желтых сфер, так как они даются не только вам, но и вашему напарнику. И в эту сумму также входят различные пункты, за которые в общей сложности дают от 75 до 150 сфер. Это нахождение ключей модулей и открытие аренд для версус режима, а также нахождение разбросанных на уровнях спиралей ДНК, которые открывают доступ к дополнительному контенту, будь то концепт арта локаций, персонажей или противников. Также по 500 сфер дают за победу над боссом в первый раз и по 250 во все последующие, если вам вдруг заблагорассудится прокачать всех персонажей. К слову о прокачке. Она представлена здесь в двух видах. Прокачка персонажей, будь то сила, количество жизней и уровень стойкости, а также спецприемы для напарников, и прокачка одного из трех режимов паутины для Человека-паука, открывающихся на протяжении игры. Это обычная паутина, способная притягивать к себе объекты типа ящиков или врагов. Паутина в виде твердых снарядов, которые Человек-паук стреляет в противников, и липкая паутина, с помощью которой можно связывать фантомов. Также игрок может заглянуть в местный магазин, где может потратить сферы на покупку всяких усилителей для игры, будь то неуязвимость, увеличение урона, аптечка и спецприем, при котором паук и его напарник проводят уникальную атаку, уничтожающую всех противников на локации, Правда, покупать их не обязательно, потому что все эти усилители можно получить, разбивая те самые ящички, щедро разбросанные по уровню Или же находить их в специализированных секретках путем обшаривания всех углов карты, о чем сама игра вам никогда не скажет и вообще это выясняется опытным путем Теперь поговорим о противниках В игре, как вы могли заметить по футажам, присутствуют определенные виды фантомов Маленькие в виде летающей головы с щупальцами Фантомы среднего размера, как Человек-паук или Железный Кулак Большие фантомы размером чуть больше того же Венома, и гиганты-боссы, на которых очень удобно тратить парные спецприемы. Также стоит упомянуть, что в каждой локации один раз встречается установка, которая наполняет локацию поблизости фантомами, и она по сути является неким аналогом большого фантома-босса. Правда, парный спецприем отнимает у нее только половину здоровья, от чего приходится быстрее добивать эту установку. Дизайн фантомов на каждой локации свой, сделанный специально под настроение и характер локации. Например, в Токио фантомы похожи на роботов, на острове Тангароа – на островитян, в Египте – на мумии египетских жрецов, в Трансильвании – на сказочных и даже жутких монстров местного фольклора, будь то восставший труп или оборотень, например. И только в Непале фантомы выглядят так же, какими были представлены во вступительном ролике. Присутствуют в игре и битвы с боссами, в ходе которых нам надо... просто побить босса. Я бы мог сказать, что эти битвы получились интересными, и отчасти так оно и есть. Например, мне всегда нравилась битва с Носорогом или зеленым Гоблином, а также финальная битва, футажа с которой у меня по понятным причинам нет. В остальном же, это просто трехэтапное в плане разделения мнимой сложности битвы действа, в конце которого подконтрольный босс лишится налепленного на него устройства контроля разума, который будет в итоге разбит в одной и той же катсцене, а сами боссы будут страдать от отсутствия памяти, что кстати тоже доставляет лузов что Что до союзников, с которыми вам придется взаимодействовать, то здесь их 13 штук. В самом начале с нами могут путешествовать Серебряный Соболь или бродяга. А по мере прохождения открывается Черная Кошка, Доктор Октопус, Зеленый Гоблин, Скорпион, Железный Кулак, Носорог, Ящер, Височный Человек, Блейд и Веном. И как бы предсказуемо это не было, но после битвы с большей частью из них мы и получим союзников. Ну и последнее, о чем я хотел бы упомянуть в блоке про геймплей, это Versus режим, потому что было бы странно опускать его в обзоре про кооперативный битмап. -э да, он тут есть. И представляет он собой по сути обычный файтинг со всеми имеющимися героями, представленными в игре, за исключением Ника Фьюри и финального босса, конечно. Проходят бои на одной из выбранных игроками локаций, которая открывается посредством биты с противниками в тех самых закрытых комнатах на локациях, которые нужно открывать ключами-модулями. И знаете, это действительно веселый режим, но буквально на пару боев. Причина тому... Не особый челлендж при соперничестве, особенно если вы вдруг выберете того персонажа, за которого вы играли на протяжении всей игры. Да даже если вдруг вы выберете персонажа, которым никто из вас не играл, вы все равно сможете надавать люлей и, вполне возможно, победите в схватке из-за стандартного управления на всех персонажах. Это вам не Mortal Kombat, где нужно учить комбинации и спецприемы, дабы одержать победу. Тут достаточно быть быстрее и хитрее, а иногда просто сильнее. Также особый минус этого режима в том, что если вы вдруг не прокачивали остальных персонажей, кроме тех, за которых проходилась игра, то вас будут драть, как тузи грелку из-за вашей картонности и недостатка второй спецпособности, что, согласитесь, не так уж и весело. Но с другой стороны, если вы особый хардкорщик, то победа фулового Винома за, скажем, нулевого Скорпиона доставит вам неимоверное удовольствие. Ну и теперь, когда мы поговорили об основных геймплейных особенностях, можно перейти к остальным ее составляющим. И начнем мы, как водится, с графики. Вообще, графика в этой игре мне нравится. Многие, конечно, остались графикой в игре недовольны. Ибо, как так можно? Игра 2007 года, в котором вышли такие игры, как Человек-паук 3, Первый Ведьмак, Первый Ассасин, Первый Портал, Первый Крайзис, Четвертая Колда и много других крутых визуальному исполнении игр. А вы выдаёте нам непонятно нарисованных персонажей и мыльные локации. Алло! И вот с одной стороны это недовольство вполне себе обоснованное, а с другой абсолютно нелогичное, ибо стоит вспомнить, для какой платформы разрабатывалась игра изначально, и с какой в итоге портировалась. Если вы вдруг не в курсе, хотя я об этом уже говорил, это приставка PlayStation 2 которой и не нужны были всяческие графические навороты. И вот уж чем-чем, а стилистика игра запоминается, во всяком случае для меня. Тот же технологичный Токио, или около средневековая мрачная Трансильвания, подарили мне очень приятную атмосферу при прохождении игры. А герои и противники в игре проработаны, как по мне, вполне себе неплохо. Теперь перейдем к звуковой составляющей этой игры. Как по мне, работа со звуком здесь проделана добротная. Это касается как звуков окружающего мира, которые хорошо влияют на атмосферу во время прохождения, так и озвучка персонажей, голоса которых подобраны, на мой взгляд, вполне идентично. Единственное, к чему можно придраться, это какому-то странному поведению громкости игры. Например, во время непосредственного прохождения игры звук может быть на одном уровне громкости, а при включении кат-сцены он может резко становиться громче. Не то чтобы это дико некомфортно, просто странно, как по мне. Что до музыкальной составляющей игры, то это одна из самых моих любимых игр про паучка в этом плане. Треки вполне себе стильно написаны, и музыка присутствует как в спокойные моменты, так и во время битвы, что, несомненно, является естественной и очень влияющей на динамику частью игры. Более того, для каждой локации треки были проработаны и в этническом или атмосферном плане, из-за чего на том же острове мы слышим какие-нибудь культурные мотивы островитян, а в Непале – музыку, присущую какому-нибудь буддийскому храму. Не все, конечно, музыкальные темы запоминаются, но, уверяю вас, в некоторые из них невозможно не влюбиться. Например, тема Рина, которая играет во время драки с ним. или музыка из второй главы в Трансильвании. Но есть в игре и спорные моменты. Например, использование той же неуязвимости или повышение урона. Покупать их нет смысла по большей части, так как они выпадают вам с каждого десятого ящика, а используются они только в битвах с боссами и иногда при уничтожении установок. Нахождение спецприемов я вообще молчу, потому что о том, что спецприемы можно найти на локации, а не тупо купить, игрок должен догадаться сам. Локации, кстати, хоть и выглядят трехмерными, но на самом деле являются типичными уровнями из какого-нибудь условного Streets of Rage, где вы должны идти по прямой только вправо и отбивать толпы врагов. Да и камера оставляет желать лучшего, особенно в тех случаях, когда твой напарник дерется в другом углу локации. Плюс ко всему локации хоть и красочные, но пустые. По сути, это голая арена с разбросанными ящичками и врагами. При этом, опять же, все нарисовано в стилистике данной местности, и нарисовано недурно, хочу отметить. Даже Трансильвания является одной из любимых моих локаций за стилистики и мрачности, вложенной художниками в разработку уровней. Несомненным минусом для тех, кто все-таки захочет познакомиться с этой игрой, но не особо может в английский язык, заключается в том, что игра не переведена на русский язык. Ну, то есть, есть неофициальный пиратский перевод, и он на самом деле неплохой. Но не более того. Кроме этого, в игре отсутствуют какие-либо субтитры. Из-за чего, например, э, людям, которые знают английский недостаточно хорошо, сложнее усудить за диалогами между персонажами во время игры или в катсценах. С другой стороны, игра названия самый сюжетный и самый проработанный из всех игр про паучка не претендует. Так что это даже не минус в какой-то степени. А, ну тут еще каждый раз демонстрируют свежеприбывших фантомов, которые мы будем на жопы надирать. Но это так, скорее особо бесящий факт. Наиболее спорным моментом, как по мне, является сюжет игры. Ну, то есть его как такового и нет, по сути. Да, и зачем в битамапе сюжет? Но он как бы и есть, потому что иначе похождения Паука и его приятелей не были бы логически обоснованы. В общем, сюжет так себе, чуть хуже среднего, который спасает только редкие вкрапления юмора в различных катсценах. Да и то на сюжеты не особо влияют. Резюмируя все вышесказанное, к плюсам игры можно приписать простой, но увлекательный геймплей, проработанный мир и плохую музыку, большое разнообразие персонажей, как играбельных, так и в плане противников, ну и в принципе все. Минусами игры можно смело считать ее продолжительность, которая, конечно, больше раза в три по сравнению с тем же Человеком пауком 2 для ПК, но все равно не особо большая. Однообразность и репетативность геймплея, который опять же неплохой, но после 3-4 часов непрерывной игры начинает надоедать. Сюжет, который как бы и есть, но как бы и нет. Ну и пожалуй, все. Что же мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем простенький битэмап на пару раз, скучные местами из-за низкой реиграбельности, отсутствия интересных ответвлений сюжета и однообразных уровней противников, но с интересным визуалом и неплохой музыкой. И не более того. Идея с объединением врагов Человека-паука и его самого в теории могла выстрелить, будь все грамотно реализовано. Тем не менее, игра будет довольно веселой для прохождения в компании друзей под прохладные напитки и закуску на пару часиков, потому что кооп это зачастую весело. Я же все еще принимаю эту игру со всеми ее недостатками и, как было в случае с Человеком-пауком 2 на ПК, также иногда качаю ее и фани с приятным чувством ностальгии вместо товарища для кооперативного прохождения, отчего Spider-Man Friend or Fow занимает почетное место среди моих любимых ностальгических игр и получает оценку 6.5 из 10. И на этом, в принципе, все. Если вам понравилось видео, то поддержите его лайком и комментарием, а также расскажите друзьям о нем, если у вас есть те, кто в свое время играл в эту игру. Не забудьте также посмотреть предыдущий обзор, если его еще не видели, и чекнуть текстовую версию обзора на сайте StopGame.ru. Ссылочка, как обычно, будет в описании. Желаю всем хорошего настроения. Ну а с вами был Хэмилтон, и мы обязательно увидимся в следующий раз. Пока. How did you know who I was to pay them? Please. I have a multi-billion dollar spy agency at my disposal. You think I can't follow a guy in red and blue pajamas through New York City? Oh, yeah. Go home. Take your girl out to dinner. Enjoy yourself. You earned it. Nick, so those shards we collected, they're dangerous and... They're in good hands. Teleport sequence initiated. <laughs> your boy was on something. I want the remaining meteors analyzed until we know what makes them tick, and how we can use them. Right away, Colonel. What should I name the project file? Considering the mess these things have made? Carnage. Call it Project Carnage. Affirmative. Project Carnage initiated.